Аникс, у нас украли талисманы, ты, наверное, уже сама знаешь. Разлом! Нет, Как вам наши новые силы? Ужасные. Разрушаю все. Разрушаем все, что можем. Разлом! Разлом! Что вы? Разлом! Preferences... Oh. Oh, oh, Разлом! Развод. Мы не оставим здесь я ни это уже... Я это уже не исправлю. Что а так, Лиза. Что, герои? Ваш план провалился, да? Нара. открывай нору. Я с вами в гости не хотите. Как? Я А что, не проходишь, да? На... Вая, на на на... ва Нара. Ва я, нара, могу Нара, Нара, влияние. Нара. вая, вая, Да, давай, давай. Моя же нора. Yeah. Банникс, тут потом кто исправит это? Я буду преследовать вас бесконечно, пока вы не дойдете, мистер Бак. Еще нет. Уходим, Банникс. Быт супер шанс. Пчела парализована. Ай! Пчела, забирай камень чудес пчелы. Какой камень чудес пчелы, балбес? Кролика! Кролик. Да, спасибо, что сняла, ну, такая. Мишка, ну, ты что помогать, ты что так, мышка бесполезная. Бежим. Эээ... Ладно, не, мы выиграли, вы, вы выиграли не, эту не, битву. Но война за камни чудес только начинается, Боя! это <связь> я это видел. Где а я знаю, ты меня бьешь? я знаю, где этот э а темный адмирал увидел. А Знаете где? Э, так вот, Есть такой классный. Я вам расскажу секрет, есть такой классный дзен, можно найти по ссылочке, э, по, в описании там будет ссылочка, там можно найти такой классный дзен. Изделение. Либо зайти в профиль и найти дзен, либо зайти в дискорд, а. там в описании будет дискорд у одного ютубера такого. Вот, там будет дзен, надо обязательно подписаться, там озвучка, они озвучивали серию, это их первая озвучка, им. Вот надо будет, быть... Да, надо подписаться на цену. Прикольно. Да, все Маша получилось. Гануше под... гануше вот это, Жалко то, что мы не сможем исправить то, я что не произошло не в Нью-Йорке. Не не я я раньше раньше да. Я Привет, ребятки. дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай Левер. левер? я? Что Что произошло? Ничего, Нью-Йорк унич... разрушили а, Нью-Йорк раздражен, я видел. Ну, слышал чуть-чуть, буквально. А, там пускай левер. пол района всего. Да. Ну ничего. Это а я почти... не знаю, ты не Я слышу, да. что этому адмиралну понадобится Альянс. Альянс. Альянс, да. Аляска, Альянс человек. Скорее всего, это из-за... из-за живой да, он решил как, диарею да, излечить. Да, да, да. А Погоди, чьи, а он... я там не слышу, меня слышу мне такие пейковые новости рассказали, что он. Что кричала, Ленка-сестренка? Что она кричала? Мистер Маклузер, мистер Маклузер. О, боже, она взади. А, вот Ленка сестренка Схавала, схавала, схавала. А ты что, думаешь, я тоже умная? Это, это я тоже создал, я... Я тоже создал себе мультфильт. И... Поэтому... Да, на мне это не работает, ну что я тоже создал себе такой же амулет, Мам, воню, воню. Поэтому... У тебя фейковые талисманы. У тебя У фейковый, фейковый костюм. И от тебя водит еще дерьмом и Когда мылась в <свист> последний <свист> раз? <свист> <свист> Иди отсюда. Так, ладно, получилось, заста... мне пора. Олицетворение. А Это минута, минута, минута. Силик, Полен Клифф Комбинак. Приветик. Что? Ваян. Я же говорю, на меня не сработает твои венами. А на тебе еще мой ник, еще мой Как на тебе сработает мой веном? Тебе советую бежать, дорогая Аленка Сестренка. Жало! Чудесный мистер Ба. Чао, бомбин. Теперь кот, ты что вообще стоишь? Полен Клифф разделение. Где его опять носит? Три в первое Так, стоп. Где трансформация? Не сиди. Так, если это так, я его на куски порву. Тутру-туру. Сто процентов где-то на крыше. Утру-ту-туру. <ладит. связывается> Даже не на крыше привет. Где были? Я О, шарил. вот она. А? Слышишь, а что, Мне почему я слышу? Знаешь, там и... вот эта вот Аленка-сестренка, она кричала, что Мистер Бак потерял все канучки. Я накачала. Мистер Бак лузер. Мистер Бак лузер. Мистер Бак -лузер. лузер. Его фейковые герои. Фейковые талисманы. Так, Он так... сам фейк. <laughs> Такой, <laughs> что за бред? Какие талисманы потерял Мистер Бак опять, на 24 четвертый раз? Тигри. Uh, эм... О -о -о. Печеньку. Клиер. Клифт. Клиф. Трансформация. Нет. Так, что он потерял? Какие талисманы? Тигра. Нет. Собака осталась? Какая собака. Ты о чем? Ты кто человек? Ты собака. Погоди. Понимаешь, что талисман тигра. Какой знак звездиака, понимаешь? Вот ты какой-то чикер, да, по знаку звездиака. Да. А ты что тут забыла? Давно в космос не летала. Могу исправить. У тебя три секунды, чтобы вылететь из дома. Раз. Так, наподожди. Так, я сказал. Алло, Да. Быстро исправь. Лайла видела то, что ей не, не нужно видеть. Быстро исправить все. Да, Хорошо. а я сейчас на головой ударится. Иди сюда. Часто на Хорошо, головой ударится. Подожди. Сейчас на головой ударится. Хорошо, я на все Ваяж! Чао, бомбина. А теперь удачные полеты. А, ладно, мы ее еще ну, не скоро блин. увидим. Я ее там на сто лет в космос отправил. Ты понимаешь просто и что клив трансформация а давно это была? да а да да да ты что там есть собака я говорю ти смотрю она там стоит и я такой говорю такой тебе и такой клив трансформация что я там говорю тебе собаку я как кто собака он потерял тигра бы как козла петуха но не собаку надо да забрать. Он, он вред какой-то принесет, 100% со своими, через собаки. Без, без со своей... Что у тебя, какие там талисманы остались? А? У тебя меня... <связь> Пчела. Точно -то фей фейковая? ну, Ну да, это от твоего. Ты же мне давал пчел, колокорапаса, листья и попытаюсь. дракона. А осталось а у меня это мышь. Суперкот. мышь а, Мышц-суперкот. Кто еще? Мышц-суперкот, боже мой. Баникс. Мышь -супер -кот. А, Баникс. Лошадь. И собака. Скотника у него там практически две шкатулки. Ну да. Ты перекинь клин. Мы вчера ездили на Альянс, смотрели. А, Я ты же там был, точно. Был. Да. Это ужасно. С чем празднику Альянс? Ой, все сложно. Ладно. Я пойду. Слышь, тут Трансформация. Да. Тебе, слышь, надо это. Тебе балкон тут зашел. Она упала? Да. Эй, ты. Ага. Лай. Ух ты. О, нет. Что это такое? Надо помочь ему. Лузер. Лузер. Сделаю этот черный день, все я... Меня... Что там случилось? Я просто не видел. Я просто новенькая. просто не видел? Что случилось? Что случилось? Ты его ударил, но... Честно, честно, что? Сейчас я... Сейчас я... Нет. я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... просто это был мираж, люди. Это мираж. был это был, это был, пытались был, мы, Тебе Это был Мираж. я уже тут. Туда... <с pelos Burnheads>, <с> я думал, как, как легко за 5 секунд şey, так, все, хати, не бить. так, пойдем. Ладно. Ну, я пойду Мираж, пойдем. Реально, скоро она скоро попадет. Кстати, а вы видели классный наряд? Нет. Мне кажется, это у меня... А, смотри, смотри, какой у меня. Где? Вот. Я здесь. Да, уже Да. Проблема? Надо сказать... Надо сказать мистеру Багу, чтобы не начали расследовать, я выиграл. Мне кажется, он что-то знает, но скрывает. раскрой его. ты же хранитель. Не я. Хранитель чудесных коробочек а с ледками. Я летками. мистер Бак. А, да, да, да. Ого. Угу. Надо Ай! Он передал пожутки. Грязный мальчик. Да, да. Мистер... А... А, привет, мам. Да. Это, у меня тоже дела нормально. Все хорошо. А... С мамой. С мамой Бак. А, он да, бил, твоя мама. Какая понятко мистер Ой, а ты что-то... А, что дел... а что сбросил, ты делаешь? А что ты делаешь? До свидания. Квинби, лузер. У не тебя фейковый веном. И бил... фейковый симпал-димпал. И ты... из нашего дома. У меня тетка под... Вы видели эту так подождите, белую. а подождите, подождите, бед Тимби. Все, не трогайте ее. Да. Мистер Бак это полицейский да, Роджер? Да, Роджер? Ага. Что? Что? что? Надя, Надя Сапчак. Да. Что? Так по новостям еще ну. говорят, что Мистер Бак потерял шкатулку. На пошел. Мистер а, Бак нет. объединил ко мне чудесное разрушение и созидания и вселенную так. всю уничтожили. Что? что у нас есть новости смотрите типа, на самом деле герой Квин -би, что а? вимби ты наша героиня ты наша спасительница да. ты нас прокармиваешь не то что этот мистер баг все пойду поднимать процессы против мистера бага кто со мной кто со мной тот кто, кто герой что без меня тут паршивая свинья а? Анна. Винби, Всё мы в тебя постер странная. сделаем, статую поставим в честь Мистер Бак Лузер, Мистер Бак Лузер, воруй талисманы. Сейчас я там по башке стукну. Мистер Бак воруй, Воронка, мистер мистер бак, и вам Он глухой. Но я я все слышу. Че? Уши, как у слона. Да. У Таки давай. О, ты чё офигел, Давай я его Верно, Не просто. надо. На Мистер Бак, ты пока ты посмел использовать камни чудес разрешения, созидания, объединения и уничтожить всю Вселенную. Ты зря, чем бражник, монарх. И все так вместе взят. Да, я, я он. Все. все Супергод, пойдем, нам нечего разговаривать с балбесами. Все. Лузер. Ты офигела? Чё тут стоишь? Иди отсюда. Сиди. Бак, мной. Ой, так, дыр? короче. Я не знаю, но мистер Баг вообще предатель звука. Опа, привет. О -о -о -о. Надо поднять против него восстание. Да, мы поднимем против восстания, против мистера Бага. Да, а потом он заберет у всех да, на да. И тогда случится конец света. О, дракон тоже, видимо... Это будет вуз. депрессия дракон. герой. Герои. Во имя Дракона. Дракон, а давай я вступлю в твою команду, а ты мне дашь талисман. Молубийца. Давай ты мне дашь Камень Чудес, и я буду за тебя. Давай, давай Камень Чудес. Поделим, дай мне Камень так, Чудес не. пчелы. Камень Чудес пчелы, ты мне даешь, и я буду за тебя. Талисман можно сказать, это был Это не талисман пчелы. Да, ступи, это бутылочка. А мне еще собрался? Давай ты медлушка мечтеси, мы пролезем вместе без тарабага вместе. Я...